Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина скади Подписывайтесь на мой канал, если нашли впервые, чтобы больше знать об астрологических событиях. В этом видео я предлагаю вам прогноз на неделю с 1 по 7 ноября 2021 года. Прежде чем перейти к теме, приглашаю вас в мой Инстаграм и Телеграм-канал, где я размещаю информацию в текстовом формате, публикую ежедневные прогнозы и дублирую видео из YouTube. Заходите, подписывайтесь, найдете много полезного. Для многих недели окажется первой ступенью возвышения над бытовыми ситуациями, а также закаливания характера в вопросах преодоления жизненных трудностей. На первый план выходят самые сильные эмоциональные желания, которые в большинстве случаев вполне реализуемы. Новолуние в Скорпионе 4 ноября в 23.14 по киевскому времени заставит многих людей иначе посмотреть на привычные жизненные обстоятельства. Люди становятся смелее, активнее. У многих появляется стремление к борьбе, революционным преобразованием, борьбе за свободу и за свои права. Неделя сложная, при этом богата на события, смысл и последствия которых важно понять как можно раньше. Необходимо грамотно распоряжаться совместными ресурсами, общим бюджетом а также научиться смотреть в будущее и видеть чуть больше. Если об этом не забывать, то данный период может принести много достижений. 5 ноября Венера, отвечающая за сферу личных и деловых отношений, переходит в знак Козерога. Этот транзит призывает нас правильно расставлять приоритеты, определить долгосрочные цели, решить все спорные вопросы с партнером. До любовной сферы не очень благоприятный транзит, однако для деловых отношений и финансовых дел ингрессия Венеры в знак Козерога – это подарок Вселенной. 6 ноября Меркурий из гармоничного знака Весы переходит в страстный и кризисный знак Скорпиона. Люди становятся подозрительными, стремятся понять глубину, суть любого вопроса. Отношения с родными и близкими проходят испытания на прочность. Далее по дням недели. 1 ноября, понедельник. Убывающая Луна в Деве в оппозиции с ретро-Нептуном и Трине с Плутоном. Меркурий в гармоничном аспекте с Юпитером. В целом благоприятный день. Главное не торопитесь с выбором. Оппозиция Луны и Нептуна способствует принятию эмоциональных решений, не задумываясь о последствиях постарайтесь найти логичное и обоснованное решение по любому вопросу будьте готовы к тому что обнаружатся так называемые подводные камни в этот день появляется много дел придется решать за какие взяться какие отложить а от каких отказаться обстоятельства складываются наилучшим образом для решения финансовых вопросов сделок купли-продажи поэтому постарайтесь использовать благоприятные возможности этого дня но учитывайте что с 19.01 до часу 10 по киевскому времени период Луны без курса. То есть, необходимо самые важные дела начать до этого времени. При учете особенностей этого дня, юридические вопросы, визиты в официальные органы с целью получения документов благополучно завершаться. 2 ноября, вторник, убывающая Луна в весах в гармоничном аспекте с Сатурном. Меркурий в квадратуре с Плутоном. Напряженный день, но ресурсный. Особенно для сферы взаимоотношений. Закон, мораль и порядок помогают реализации целей. Сопротивление системе приведет к затяжным неприятностям, конфликтам, сложностям. В принципе, люди быстро реагируют на происходящее могут вовремя исправить ситуацию, однако далеко не все способны владеть собой. Жизнь в нынешних условиях нервная. Вовремя остановиться не каждый способен. В этот день личные деловые отношения преобразовываются. В лучшем случае скрепляются общими целями, совместными интересами. Если же этого не происходит, то резкие высказывания одного из участников отношений могут привести к разногласиям и отдалению друг от друга. Вопросы, связанные с переездами, поездками, обучением, взаимоотношениями с родственниками, выходят на первый план. Если с документами, разрешениями, сертификатами все хорошо, я имею в виду новые условия перемещения в связи с общемировой ситуацией, то день 2 ноября окажется результативным. Что бы ни произошло, постарайтесь удержаться от едких замечаний. Не принимайте участие в спорах и перепалках с окружающими. В любом случае, обстоятельства дня заставят ваш мозг активно, напряженно работать и принимать решения. 3 ноября. Среда. Бывающая луна в весах в гармоничных аспектах с Юпитером и Венерой. Напряжение с Плутоном и соединение с Меркурием. День насыщен событиями, даже если случаются неприятности, то к вечеру должно все нормализоваться. Общая эмоциональность и сильное психическое поле вызывают у людей, особенно у женщин, чувство неуверенности. Может возникнуть сильное желание забыть прошлое, разорвать все узы, которые мешают мелочи вызывают раздражение из-за этого увеличивается вероятность материальных потерь убытков в результате неверных расчетов прислушивайтесь к партнерам представителям старшего поколения это поможет избежать ошибок и сохранить свое психическое и физическое здоровье в принципе, все юридические вопросы, дела, связанные с зарубежьем, высшим образованием, благополучно разрешаются, однако потребуют денежных затрат. Скорее всего, даже больше, чем вы планировали потратить. Завершение дня для большинства людей будет гармоничным, удовлетворяющим их потребности. 4 ноября в четверг «Новолуние» в «Скорпионе» в оппозиции с «Ретро-Ураном». В 23.14 по киевскому времени это новолуние способствует осознанию, прояснению ситуации, но может сопровождаться сильными эмоциями и душевными страданиями. Об этом будет отдельное видео. Посмотрите, пожалуйста, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Утром Луна соединяется с Марсом. Днем строит напряженный аспект с Сатурном. Это день эмоционального экстрима, конфликтов между представителями разных поколений. Возникают критические стрессовые ситуации, которые мобилизуют явные и скрытые ресурсы организма. Многие люди сами склонны создавать ситуации, насыщенные переживаниями. Усиливается потребность проявлять свою волю, инициативу, действовать скрытыми методами, доказывать свою правоту. Вряд ли удается достичь расслабления к вечеру, но все же постарайтесь заняться физическими упражнениями. Это поможет сбросить накопившееся напряжение. При этом день идеально подходит для интенсивных отношений с романтическим партнером. Сильные эмоции, повышенная активность сделают это время незабываемым. 5 ноября пятница. Растущая Луна в Скорпионе в гармоничном аспекте с ретро-Нептуном и Плутоном, напряжение с Юпитером. С этого дня начинается период интенсивных трансформаций, удивительных преображений и метаморфоз. Изменения в финансовых делах, в вопросах ресурсов и ценностей будут основными событиями ближайшего лунного месяца практически все любят пятницу накануне выходных многие заряжаются энергией оптимизмом несмотря на внешнюю довольно напряженную обстановку в этот день можно обновить практические дела и мир чувств сделки купли-продажи финансовые вопросы и материальные дела хоть и с препятствиями но в конце концов решаются благополучно воспользуйтесь мощным потенциалом этого дня сегодня можно распутать сложные жизненные ситуации но для этого придется отказаться от старых привычек и привязок эмоциональных имущественных энергетических все сложные задачи ситуации и вызовы в финансовых делах вопросах ценностей материальных и нематериальных возникающие сегодня будут для изменения уже неактуальных программ и стратегий взаимообмена между вами окружающими людьми и миром 1214 венера входит в знак козерога на долгий период до 6 марта 2022 года здесь же перейдет в ретроградное движение с 19 декабря 2021 до 30 января 2022 сделаю видео об этом транзите в первых числах ноября не забудьте, пожалуйста, посмотреть. 6 ноября суббота, растущая луна в Стрельце. Меркурий в Скорпионе с 035 и сразу же строят гармоничный аспект с Венерой. Эти планеты отвечают за общение, заключение договоренности и достижение компромиссов между людьми. Хороший день для переговоров, посреднической деятельности. Меркурий и Венера также характеризуют все что связано с творчеством, искусством. Луна в стрельце усиливает это. Поэтому для людей с индустрией красоты, творческой сферы, день кажется удачным. Тем не менее не забываем, что на фоне транзитного марса в скорпионе главная опасность этого дня в чрезмерной радости и активности. Многие люди экстремальные ситуации воспринимают как интересное приключение. Это хороший день для присмотра условий взаимообмена с другими людьми. Появляются возможности для перехода в новые жизненные, более качественные условия. Можно выявить причины нежелательных ситуаций, обстоятельств, которые вас не устраивают, но длятся годами. 7 ноября воскресенье растущая луна в стрельце в напряжении с нептуном и гармоничном аспекте с юпитером период луны без курса с 15:42 до 303 следующего дня могут появиться навязчивые потребности желание реализовать слишком масштабные но нереальные проекты людям творческих профессий планетарной энергии дня принесут вдохновение активизацию подсознательных процессов усиление фантазии Осторожно с принятием серьезных решений. Стремление в один миг поменять неудовлетворительные жизненные обстоятельства может привести к разрушению фундамента, потере прежней стабильности. Внутренняя жизнь становится более интенсивной, но это мешает принятию правильных решений. Возможно столкновение с тем, чего не хотелось бы видеть, что может создать психическое напряжение, активизировать страхи. Избегайте употребления алкоголя и средств, меняющих сознание. Осторожно с применением лекарств. В целом, в течение дня люди жизнерадостны, положительно настроены, склонны видеть только хорошее. Истинные, но неприятные вещи подсознание отталкивает. Не стоит принимать важные решения в этот день. Направьте свои ментальные усилия на самосовершенствование.